«Тося-Бося и украденное время!» «Бывают дни, когда все дома заняты, и ни у кого нет времени. Ни у кого, кроме Тоси-Боси. Сегодня как раз выдался такой день. «Поиграй со мной!» — попросила Тося-Бося маму. «Мне так скучно!» «Золотце, поиграй немножко сама!» — ответила мама. «Видишь, я занята, у меня совершенно нет времени!» Или, может, ты пока примеришь то чудесное платье, которое мы купили вчера? Ты в нем будешь просто загляденье». «Ладно», — вздохнула Тося Бося и пошла играть. Потом она примерила платье. «Папа, папа, что мне делать?» Теперь Тося Боси тормошила папу. «Мне так скучно». «Может, ты нарисуешь что-нибудь красивое?» — предложил папа. «Видишь, я ужасно занят». «У меня совершенно нет времени». «Ладно», — согласилась Тося Бося и взялась за карандаши. Она нарисовала одну прекрасную картину, затем другую прекрасную картину. «Бабушка, мне совсем нечего делать!» — закричала Тося Бося. «Мне скучно! Давай почитаем!» У бабушки всегда было время для Тоси Босси, потому что так устроены бабушки. Но сегодня даже у нее не нашлось времени. Тут Тося-Бося заволновалась всерьез. «Странно, куда же подевалась все время?» — подумала она. «Вчера было полным-полно, а сегодня нет ни капельки. Может, наш дом заколдовал злой волшебник? Или все время съел голодный дракон? Или, может быть, маму и бабушку обокрали?» — подумала Тося-Бося. «Вдруг к нам в дом залезли воры и утащили все время. Все до последнего кусочка. Так что не осталось даже самой маленькой крошки». Тут у нее в голове словно зазвенел колокольчик. Тося Боси решила, что не станет больше откладывать ни минутки и сама вернет своей семье украденное время. Первым делом она сразилась с хулиганами, которые украли время у мамы. «Гадкие подлые воришки! Эге! «Теперь вам не поздоровится!» «Плюх! Бам! Бам! Тарарам!» Потом Тося Бося победила самое злое в мире чудовище, которое отняло все время у папы. «Шлеп! Хрязь! Бум-бум! Тарарум!» Наконец она вернула украденное время бабушке. «Я так тебя люблю, бабуля!» «Давненько я не была так занята», — с гордостью сказала Тося Бося. «И теперь мне совсем не скучно». «А если еще какие-нибудь воришки попробуют забраться к нам в дом и украсть время у мамы, папы и бабушки, я с ними разберусь!» С этими словами Тося Бося легла прямо там, где стояла. И сладко уснула. «Тсссс! Только не разбудите ее!» Когда же Тося Бося проснулась утром, она увидела, что у всех снова полно времени. Время с папой было самым интересным. Время с мамой было самым веселым. А время с бабушкой — самым уютным. Как хорошо, когда на все хватает времени!